нам стали доступны совершенно новые рецепты. И давайте на них в этом видосике я вам расскажу. А речь в сегодняшнем видео пойдет о столе ремесленника, о том, что же такое драконья слеза и для чего она а, нужна. Это и многое другое в сегодняшнем выпуске. Поэтому, зритель, не переключайся, смотри видосик до конца. Дальше будет очень много интересного годного контентика. Поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну, а мы, конечно же, начинаем. Сразу После того, как вы найдете эту самую слезу а, дракона Или же драконью слезу, как она называется И вот так вот она выглядит Кстати, не забудь ее забрать при убийстве Молдора, Да, Иначе тебе не удастся продвинуться по а, твоей технологической ветви а, вперед вообще никуда Вот так вот она у нас выглядит Как только ты ее возьмешь к себе в инвентарь У тебя откроется сразу же несколько а, рецептов Как только вы нашли слез дракона Рекомендую сразу же найти свой равнинный биом и выдвигаться туда и строить новую крепость. Для чего? Да, для того, чтобы твое развитие не стояло на месте, черт возьми. прогресс шел стремительно а, в гору. Вот на равнинах-то, ребятки, нам как раз-таки и понадобятся те самые слезы дракона, которые мы достали с босса а, мудро Да, друзья, если же, зритель, у тебя равнинный биом еще не открыт на карте, то не поленись, поищи вот такую вот область. Она у нас отмечена желтеньким, вот таким песчаным цветом. А, вот как раз-таки туда нам надо, чтобы реализовать свой потенциал. Допустим, прибыли мы на равнинный биом. А, у нас здесь, например, есть уже кое-какая база. Ну, если нет, то придется, конечно же, построить себе здесь базу. Да, потому что, ну, здесь комфортнее всего, ребятки, на этом биоме будет использовать а, эти самые слезы по назначению. Ребятки, да что я все, слезы, да слезы, слезы, да слезы. Давайте я уже продемонстрирую, для чего нам нужны эти драконьи а, слезы. Самое главное предупреждение назначение Это построить стол, стол ремесленника. На его крафт нам потребуется 2 драконьих слезы и 10 обычной древесинки. Да, с драконьими слезами, я думаю, мы уже определились, откуда они берутся. А вот обычные древесинки у нас здесь дохренища просто-напросто везде. Ну и ставим, ребятки, мы вот это вот сооружение под названием стол а, ремесленника. Чем он а, у нас выделяется? Да особо, ребятки, пока что ничем, потому что зайдя даже в его инвентарь, а, вы не найдете здесь ни одного рецепта для крафта, ни одного рецепта для апгрейда и так далее. Возможно, в ближайшем будущем разрабы что-то сюда еще существенное добавят, да, в этот самый стол ремесленника, потому что, ну смотрите, как прикольно он выглядит, да, на нем только мастерить какие-то высокотехнологичные... Штукенцы, да, по идее. А пока что, ребятки, здесь ничего такого у нас не. А, нет, но есть уже на данный момент тот, тот факт, что с помощью стола ремесленника и только вы сможете построить вот такие вот обалденные штуковины, как доменная печка, да, вот такая она, это, ребят, необычная печка, а, да, это сразу же, ребят, к теме, для чего нам нужен черный металл, который падает с гоблинов, да, мне очень часто и на стримах, и просто в комментариях задают вопрос, нахрена нужен черный металл, что с ним делать, выкидывать или нет, братишка сказать, ответь, пожалуйста. Да, ребятки, отвечаю, что черный металл можно плавить только в доменной печи. В обычную печку у вас его запихнуть не получится. Ну, собственно, да, для чистоты эксперимента давайте я вам сейчас продемонстрирую. Берем мы этот самый черный металл а, и в обычную печку, да, поместить у нас его никак не получается. Сюда можно только медь, олово, Положить в эту самую печечку Серебро можно сюда положить, да Железо, но черный металл Плавится только, друзья, в доминке Да, вот так вот мы его добавляем Ну плюс с обычным углем у нас все это дело Должно а, работать Забираем, ребятки, обычный уголечек и запихиваем в доменную печечку. И вуаля, друзья, да, все у нас работает. После того, как у нас закончится цикл выплавки, мы на выходе получаем вот такие вот замечательные слитки из черного металла, которые понадобятся для крафта брони, для крафта оружия, для крафта вот этого офигенного топового топорика. Вот, ребят, как он выглядит, обалденный черный металл. Да, вот такой топорик, с помощью него вы сможете э, сделать, который будет разить не только... Лесные массивы, ну и также всех обитателей в нем. Просто наповал, да. Удары, конечно, у него очень жесткие, у этого топорика. Очень уни универсальное средство, поэтому рекомендую использовать именно это оружие для ближнего а, бой, ну или ваше по вашему усмотрению ну что ж, ребятки, идем дальше да, первые, ребятки, функции, это, конечно же постройка доменной печи без вот этого стола ремесленника у вас доминку не получится поставить, даже если она у вас будет а, вот тут вот, значит, в вашем инвентаре, даже, ребят, здесь, смотрите показано, что у нас для крафта необходимо 20 камня, 5 ядер суртлинга, 10 железных слитков а, качественная древесина вроде бы ресурсы, ребят, обычные, да самые но без стола ремесленника поставить эту печку у нас с вами не получится. Ну что ж, идем дальше. Это первое предназначение стола ремесленников. Второе, ребят, предназначение заключается э, в следующем. Как только вы немножко пошаритесь на равнинах, э, вы сможете на равнинах найти вот такой вот ячмень, да, которого тут у нас уже очень большое количество э, растет. Э, и также вы сможете найти потом э, лен. Но для начала давайте разберем ячмень. Для того, чтобы мы могли использовать этот ячмень по назначению, мы должны будем поставить вот такую вот ветряную мельницу. Ветряная мельница позволит нам перемалывать ячмень в ячменную муку. И потом уже делать всякие... Интересные, интересные для готовки а, блюда, да-да-да. Вот в этой мельнице, ребятки, у нас перерабатывается ячмень, а вот чтобы построить эту мельницу, также потребуется стол а, ремесленника. Вот, ребят, сюда вот смотрим, крафт мельницы, 20 камня, 30 древесины, 30 железных гвоздей и стол, друзья, ремесленника, да. Без этого стола не получится поставить замечательную мельницу, которая нам будет производить просто обалденнейшую муку для офигеннейших самых топовых блюд здесь в Альхеме, да. Я могу, ребят, только рецепты вам пока что показать. Я сам еще не готовил. Из меня кулинар а, тот еще, да, такой себе хреновенький. Но блюдо я вам, ребят, продемонстрирую сейчас. Это вот такие, например, кровяные колбаски, да, Смотрите сами на стат, ребят Я думаю, комментарии здесь просто-напросто излишние. Это рыбные рулетики, пожалуйста, друзья Это пироги из локса Пожалуйста, друзья, вы сами все видите Да, я думаю, лишнего рассказывать не буду Ну и дальше, ребят, можно еще что отметить Из того, что можно будет приготовить Офигенного крутого так, это у нас, так, а в остальном, ребятки, все то же самое. Короче, ребят, вот несколько основных рецептов. Да, и еще плюс хлебушек у нас появляется, это чисто из-за вот этой вот ячменной буки у нас делаются офигеннейшие блюда. Поэтому я думаю, что стол ремесленника, ребятки, стоит э, все-таки скрафтить, да, ресурсы на него у вас должны быть. Да, для его, ребятки, конечно же, э, а для его постройки нам понадобится убить босса Моудера. Именно поэтому у многих игроков, да, которые, например, случайно в начале игры наткнулись на равнины биом, возникает вопрос, а что же сделать, ребят, с найденной черной рудой? А вот поэтому, ребятки, и нужно сначала идти по Иран архии боссов. Это, например, первый Эйктюр, второй это Древний, третий это у нас Боны Маска Костяная Масса, четвертый Молдер и уже только пятый идет Еглут. И тогда ваш прогресс будет равномерно, но ползти в гору, но никак не прерываться, да-да-да. И вы не будете недоумевать, почему, например, вы не можете сделать так, а не иначе, ребятки. Смотрите вообще в целом видосики, видосики по Вальхейму в моем плейлисте по Вальхейму, да, в дан, под данным видосиком есть ссылочка на плейлист, там есть очень много интересного годного контента обучающих видосиков. Что еще интересного можно сделать с помощью вот этого стола ремесленника. Также, ребятки, вам на помощь со временем придет совершенно новый ресурс, такой как лен. Да, лен вы сможете найти в лагерях гоблинов. Кстати, о лагере гоблинов я расскажу немножечко попозже в своих других а, видосиках. Поэтому, ребят, следите за событиями на канале. Все будет, да, все и даже больше. Да, ребят, появится со временем у вас лен, а, и также, чтобы его обрабатывать можно было, да, лен это просто, ребят, у нас культура, да, которую надо непременно обрабатывать. Для ее обработки, для его обработки требуется создать следующий механизм, такой как прялка. Вот, ребят, как раз на прялку, которая крафтится из качественной древесины 20 штучек, железных гвоздей 10 штучек, кожаных обрывков 5 штучек, и также нам, ребят, нужен будет стол. Ремесленника, да-да-да Ну как же, ребят, без стола ремесленника Стол ремесленника это очень-очень Полезный Это, ребят, очень-очень полезный механизм Который нам реально понадобится Как только, ребят, у вас будут необходимы ингредиенты Вы можете поставить вот такую вот прялку Да, в ваших владениях Закидывать туда просто-напросто лен И у вас на выходе получаются Вот такие вот моточки Различных Ниточек, из которых, кстати И крафтится тоже очень много Различных а, компонентов Таких, например, как топор а, Таких, например, как броня и многое Другое, поэтому, ребят Я думаю, что есть смысл заморочиться Со столом ремесленника, чем раньше Тем лучше, ну или, по крайней мере, как только Вы убьете босса Моудера, сразу же Апайте свою базу, базу Не обязательно, это, ребят, может быть Равнинный биом, можете прям В вашем текущем а, замке Это все дело оставить. но, почему, ребят Именно равнины, да я вам сразу же скажу, потому что удобнее будет собирать гораздо вам ресурсы, вот такие, как, например, лен и вот такие такой, например, как ячмен, потому что эти ресурсы ни в каком другом биоме не получится вырастить, только лишь в биоме равнины. Это все дело находится. Это, ребят, первый плюс, почему стоит именно размещать стол ремесленника в биоме под названием Равнины. Второй плюс в том, что здесь всегда, в равнинах, да, вы будете а, фармить эту самую черную руду с гоблинов, да, с лагерей гоблинов и так далее. И с выплавкой проблем не будет. Далеко, ребят, по крайней мере, таскать вам не придется. Пришли такие на свою базу. Да, прям возле вашей базы иногда, ребят, будет спавниться огромное количество всяких надоедливых, назойливых гоблинов которые будут постоянно ронять себя эту самую черную руду. А проблем, ребят, с переплавкой у вас, конечно же, не будет. Естественно, апните здесь кузницу себе поставьте, да, какую-нибудь до 6 до 7-го уровня. Апните себе верстачок, да, обычный ремесленника, который тоже вам пригодится. И вуаля, друзья, жизнь-то налаживается, да, и процесс прохождения становится более увлекательным и интересным. Ну что ж, на данный момент это вся информация по столу ремесленника. Если же зритель ты знаешь немножко больше, чем Сейчас сказал братишка скреч То, пожалуйста, не стесняйся, пиши ему в комментариях Я тебе непременно на все отвечу Если же, зритель, у тебя есть какая-нибудь Крутая идея по поводу совершенно нового Крутого видосика да по Вальхейму Также не стесняйся, пиши мне Я обязательно тебе отвечу И, возможно, в следующей серии предложенная тобой тема Будет опубликована в виде видоса На моем канале Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея Еще обязательно увидимся